Спанки, в наших очках тебя не узнать. Команда КВН Тихна! В команде вон девочка новая появилась. Таня, как новый год провела? Сейчас пою. Я помню, сейчас помню, не помню. Кстати, Артем, а ты как новый год провел? Так, в смысле Артем? Меня тогда Саня зовут. Ну ка, скажи мое имя 10 раз. Саня, раз, Саня, два, Саня, три. Пробова! Пробова! А я смотрю Новый год кто-то вообще хорошо отметил, да? Марат, откуда у тебя пингал под глазом? Да я по всей шел, знакомых пацанов встретил, кричил. "Эй, вы у елки!" Ну <плодисменты> <плодисменты> вот они меня и отпинали. <плодисменты> ну что ж, команда говорит тех нас, арили лайки. подозрил жену в измене. Дорогая, откуда желудок? Really like yes, really like so really... Давайте представим день рождения каустрофоба. Вот такой ширины, так мило. вот такой ширины. Случай возле подъезда. А может, пойдем ко мне чай попьем? Так что тебе ходить? Вот у меня термос есть. На, попей. А у меня дома пирог. Может, с пирогом чай попьем? О, вот совпадение. Мне мама с тобой тоже пирог запихнула. Угощайся. Ты тупой, что ли? У меня родителей нет. все сиротой, что ли? Ну, сейчас все исправлю. Да. А может фильм посмотрим? Ну, наконец-то, поднимайся. А что подниматься? У меня билет с собой. Друзья, давайте представим себе такой ресторан, где говорили бы только правду. Ну что ж, дорогая, заказываем все, что угодно, -то ну, только разберем пятиста рублей. Да мне все равно, просто пожирать пришла. <свят> Добрый день, меня зовут Виталий, настоящее имя. Сеня, делаю вид, что записываю ваш заказ, на самом деле я рисую какие-то каракули. Надеюсь на то, что я все запомнил. Ну, конечно же, я ничего не запомню все Ну что, дорогая, расскажи что-нибудь о себе. Я алчная тварь. <свят> Убейте меня. А вот ваш заказ, и отдельно для вас комплимент от шеф-повара. Носик припудрю, но на самом деле мне приспичило. Думаешь, тебе что-то обломится? Думаешь, я там тебе чаевые? Вот, пошел ты! <свят> Купите цветы для своей коровы. Я ищем рот. <свят> Папа, мамина. <свят> <свят> ну что, соскучился? Нет. И вообще, дорогая, зачем ты меня привел такое убогое заведение? Тебе тут самое место. Mm, а вот и счет. Вообще, я хотела сказать, что я тебя люблю. Mm, не прокатит. Каждый сам за себя платит. Mm. <плодисменты> Дорогие друзья, ну в конце хотелось бы сказать. Те, кто пришли на эту игру в подштанниках, еще как минимум часа два ити будет. Команда Квентик нас. Спасибо, друзья.